Вы прикольненько, из хуйни. А вы догадайтесь, мы с Раем с Бахмута вы. Да за... какой Бахмут? Мы же в раю. Никакой Бахмут. Нет. Рай это Украина, Закироград. У нас не стреляют, не бомбят и свет нам не выключают. Да, мы нас США только в нашем районе. Да. Понятно. Да. Ну, зачем вам просто нас... бомбить-то людей? -то... Я не знаю. А, чем, а зачем на нас нападают? А кто на вас нападает? Ой, блядь, что прояснить? блять. Ну, Россия. Путина вот эти войска. Или вы хотите сказать, что мы сами на себя нападаем? Нам свет выключают на 3 часа. Да? Нам идеально жить без, без света, без, раз, с разраженными телефонами. И вот так в темноте сидеть 2 часа при свечках да? 3 часа. Книгу читайте. Нечего в интернете сидеть. Для вас, чтобы... А ты, написал. У, у вас, стал... чтобы мозги были. Хотим. Ты перечитал уже книги да. В подвал ходить каждый раз, когда у нас вертолеты летают над домом. Это идеально, да. Просто, мы, такую, мы такое детство хотели, да? Бежать с площадки, да? Когда это, стала земля. Этот крокодил Гена же поет песню. Я только раз. Вертолет голубой. Вот эту песню пейте. Пойте. Пой. Что Мы, можем, говоришь, только... Чё, Испир... чё нам Мы -то? можем только че она ругает то Мы можем только щелку в Украину. И слава, и воля. Пошел нахуй!